Алло, Людь! Это я. Что значит, но. Могла бы повезти, я теперь депутат. Не дегенерат, а депутат. Ну, я баллотировался по северно Арктическому автономному округу. Там же кроме пингвинов никого нет, поэтому выбрали единогласно. Ну ладно, Людь, я тебя потом пойму. Алло, Людь, это я. Слушай, сейчас задорно выступал, я так смеялся. А потом выяснил, что это не сатирик, а министр финансов. Да он еще смешнее выступал. Он говорил, что рубль стабилизируется, а цены растут, потому что и все поливают. Ну а ты что делаешь? Телевизор смотришь? Ну что там? Он и она в постели? Ну что, большая постель? Как море? А он? Как капитан? А если бы я был... Как утопленник. <смех> ну ладно, я тебе потом позвоню. Алло, алло, это я. Представляешь, мне предлагали тысячу долларов, чтобы я что-то лоббировал. Я отказался. Почему, дурак? Ага, я от тысячи отказался, мне две дали. Я вообще сейчас хочу депутатский запрос делать. Хочу запросить квартиру, дачу, что-то мне еще не хватает. Почему мозгов? <смех> ну ладно, я тебе потом позвоню. Алло, алло, это я. Где был? В поликлинике. Бесплатно вставил зубы. Ну что, что были? Я второй ряд вставил. Потому что мне теперь Люся есть, что жевать. А тебе вставим? Да я говорю вставим, мы тебя помощником депутата оформим. Ничего не надо, принесешь две фотокарточки. Ну сфотографируешься в зоопарке с пингвинами, оформим, как встречу с избирателями. Ну что ты сейчас делаешь? Опять телевизор смотрит? Давай переключай быстрее на первую, меня сейчас показывать будут. Ну вот, видишь, депутат чешется. Это не я. Вот, депутат зевает. Это тоже не я. А вот это я. Ну, брюки-то мои в полосочку узнаешь? Какой арбуз, это я наклонился. Ну, похудел, похудеешь тут. Голосовать-то приходится за себя и за соседа. Он прогуливает. Спикер его родителей вызвал. И только от них узнал, что он уже год как в Америке. Читает лекции «Как стать депутатом? Имеет две судимости!» <свят> Алло, Алло, там рядом никого нету? Слышь, я вообще хочу свою партию организовать. Ну, нормальных людей, мужественных, умных. Как сокращенно? Ну, слушай. Мужественных, умных, деловых, активных, культурных, интеллигентных. В такой партии мы точно к власти придём и порядок наведём. Ну, ладно, я тебе потом позвоню.